Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Прошу вашей активности. Итак, проверяем связь. Как меня слышно? Так, Виктория, Оля, Валентина, Руслан. Замечательно! Замечательно! Сейчас я открою демонстрацию экрана, и вы мне поставите двоечку, как только увидите мой экран. Итак, виден ли мой экран? Активнее, активнее, давайте! Все замечательно, все прекрасно, все видно, все четко, за хорошо. Итак, я перехожу в свой личный кабинет. И на примере моего личного кабинета мы с вами будем изучать маркетинг нашего фонда. Поверьте, наш фонд, он настолько шикарный, просто нужно это понять. Итак, мы с вами начинаем рисовать. Что же такое вообще наш фонд? Итак, у нас есть несколько видов доходов. Несколько площадок. Есть также у нас площадка «Игра сейфы». Она стартовала у нас буквально недавно, 17 числа. И это у нас инвестиционная игра, где можно работать и даже не приглашая иметь доходы. Как это все работает, давайте с вами посмотрим. Итак, нажимаем на «Сейфы», и мы видим перед собой три сейфа. Первый стоит 500 рублей, второй – 2500 рублей. И третий 5 рублей. Можно их покупать только по очередности. Купили первый, есть возможность купить второй. Купили второй, открывается возможность купить третий сейф. Что они нам дают? Во-первых, первый сейф, даже не приглашая партнеров, вы можете его активировать за 500 рублей и получать 50% плюсом это не приглашая людей, и у вас открывается одноуровневая реферальная программа. Если же вы активируете второй сейф за 2500 рублей, у вас еще плюсом открывается два уровня реферальной программы, то есть у вас уже доступно три уровня. Если же вы людей не приглашаете, вы получаете за второй сейф 30% плюсом. То есть по-любому вы никак в минус не уходите. Вы и тело вклада вернете, и в плюс уходите. Если же вы активируете еще и третий сейф за 5000 рублей, вы получаете еще 20% плюсом. Это ваш стабильный пассивный доход. И у вас еще открывается два уровня. То есть вам сейчас доступны 5 уровней реферальных начислений. Согласитесь, это очень круто. Если вы строите свою структуру, вы зарабатываете, естественно, по реферальной программе. Первый уровень 5%, второй, четвертый, третий, три уровня и, соответственно, 2 и 1%. То есть реферальный хороший. Если же вы не можете, не хотите, но там по своим причинам как-то так. Не приглашаете партнеров, вы в любом случае и деньги вернете, и в плюс уходите. Как же идут начисления? Давайте немножечко опустимся вниз. Если же вы активировали всего-навсего один сейф, ваш доход в день составляет 4 рубля 38 копеек. Если же вы активировали два сейфа, еще плюсом 19 рублей, то есть 23 рубля 38 копеек. Если вы купили все три сейфа, еще 35 рублей, то есть 58 рублей 38 копеек. Сейфы нужно нажимать каждый день на сейфы и собирать прибыль. Также, если вы приглашаете партнеров, вам начисляется вот так вот реферальный начисление. Это все видно, все доступно, все прозрачно. С какого уровня будет написано реферальный, какая сумма. Все, все, все расписано. Если же вы не приглашаете, то просто собирайте прибыль. Как она собирается? Нажимаем на первый сейф. И вы видите, что входит на баланс 4 рубля 38 копеек. Нажимаете на второй сейф. Еще 19 рублей на третий. Еще 35 рублей, то есть 58 рублей, 38 копеек. Обновляете, вот так вот нажимаете на игросейфы. Сейфы закрываются и прибыль будет начислена на ваш баланс. Согласитесь? Мелочь, но очень приятно. Ну, а если у вас еще и реферальный, то приятнее во много раз. Итак, мы с вами разобрали, что такое сейфы. Давайте сейчас порисуем еще и по нашим площадкам. И посмотрим, какие же доходы они нам с вами дают. Вот смотрите, когда только вообще открылся наш фонд взаимопомощи, у нас была только одна единственная площадка World Money. Потом открылась площадка PID. У нас очень много людей, кто работает на этих площадках. Но сейчас основная наша программа является Golden Ring Mini. Потому что большинство людей и регистраций у нас сейчас идет именно на эту программу. Почему нужно сейчас с нее начинать, я и хочу до вас донести. Во-первых, вход реально доступен. На удвоитель 2000 рублей. Либо человек желает сократить количество приглашаемых людей и входит сразу на второй стол 4 тысячи рублей. Тело добровольное. Решайте сами, на какую сумму вы входите. Но главное, что вы здесь на мини заработаете и автоматически переходите на наше золотое кольцо, где вход 20 тысяч. Там шикарнейшая программа, но, к сожалению, не каждый человек может вынести своих 20 тысяч рублей из семейного бюджета. Поэтому на мини вы их заработаете и автоматически туда уйдете. А попутно еще и по клеверам будете зарабатывать, абсолютно на пассиве, не приглашая людей на клевера. Далее с Golden Ring а вы автоматически падаете на площадку Vold Money и Payday. А согласитесь, если у вас уже есть там места, Куда полетят все ваши реинвесты? Все правильно, именно ваши же столы, именно вашу же структуру по вашим броням, так как бизнес у нас полностью управляемый. Согласитесь, это очень-очень круто. И еще один важный момент. Не затронутая, а самостоятельная программа, единственная антикризисная, «Бэхом», «Будь дома» в переводе – она у нас остается как бы независима. И она идеально подходит для той категории людей, которые вам говорят, у меня нет даже эти 2000, я много денег в интернете потерял. Пожалуйста, входите на 500 рублей и реально стройте свою структуру. Заработайте себе на вход, на площадку Golden Ring, и сделать это, поверьте, очень легко. А самое главное, знайте, без приглашений в интернете денег серьезных не заработать. Если у вас есть кредиты, ипотеки, если у вас есть финансовые проблемы, входите в наш фонд, не раздумывая. Потому что это очень серьезный бизнес, и здесь реально вы даже с маленькой суммой денег можете выйти на хороший доход. Многие говорят... Сколько работает ваш фонд? Ой, там, наверное, уже все есть в интернете. Да поверьте, нашему фонду один год, и это очень хороший показатель нашей стабильности. А зарабатывают у нас не тот, кто первый пришел, а тот, кто работает. Потому что циклы у нас везде короткие, потому что бизнес полностью управляется бронями. Это золотая жила для активных людей. Итак, давайте будем с вами рисовать. Если даже вы просто вошли на 500 рублей, вы будете видеть себя вот здесь, наверху, а под вами три пустых места. Вы первого человека пригласили. 500 рублей пойдет на баланс накопления. Второго человека пригласили. Вы получили 500 рублей на баланс для вывода. За эти денежки... И вы, конечно, можете их поставить на баланс для вывода, но я думаю, что 500 рублей погоды-то не сделают. А гораздо большую прибыль они вам принесут, если вы нажмете на третье место и купите за эти 500 рублей собственный клон. Во-первых, у вас закрывается первое место. Посмотрите, вот сколько закрытых столов. У нас здесь очень все удобно, вся структура просматривается. Нажимаете и все-все-все будете видеть. А во-вторых, вы ушли во второй стол, а под вашим клоном открытый стол. Вот они, открытые столы. И у вас есть и первый, и второй стол. Вы работаете со своими людьми, даете им информацию, помогаете им, но вы регистрируете людей по своей ссылке, своих лично приглашенных партнеров, и ставите под свой клон бронями. Итак, стал к вам вновь первый человек. Вам опять 500 рублей идет в накопление. Следующего поставили, 500 рублей уже упало. Вам на баланс для вывода. Давайте вот запишем 500 рублей. Следующего пригласили. Ваш клон пришел к вам во второй стол. Вы получили еще 500 рублей плюсом. И у вас открылось опять же место в первом столе. И у вас сейчас всегда будет и первый, и второй стол. Дальше ваш первый человек 2 пригласил, доклон да купил, к вам пришел. Вам 1000 на вывод. Вот, у вас уже есть 2000, вы можете активировать удвоитель за 2, а можете еще заработать, чтобы сразу войти на 4000 рублей, чтобы там сократить количество -то приглашаемых партнеров. И так дальше смотрим. Второй человек 2 пригласил, да клон купил, он к вам пришел вам еще 1000 рублей упало, а дальше ваш клон стоит, а под ним три пустых места. Вы дальше-то людьми работаете, ваши люди даже сами вот, вот улетели реинвестами в первый стол, как только под них стал первый человек. Он куда? Да даже вы сами куда идете? По броне к себе же в первый стол. К первому пришел первый его человек, он пилочит 500 рублей, и уйдет к вам уже в первый стол, вы опять получаете 500 рублей. То есть вы здесь реально будете крутиться и с одними, и теми же людьми, и новичков приглашать. И таким образом реально здесь будете зарабатывать. Пожалуйста, один рабочий стол, второй уже полностью зарплатный. Все идет на вывод. Неужели трудно закрывать всего-навсего один стол ценой 500 рублей и зарабатывать деньги? Я считаю, что это очень хорошая программа, тем более в наше, а такое вот антикризисное время. Итак, я думаю, что вы поняли маркетинг площадки ByHome. Давайте с вами разберем площадку Golden Ring Mini, потому что и цель-то наша с вами все-таки золотое кольцо и хорошие деньги. Итак, вы видите перед собой полностью рабочую панель, и у вас есть право выбора зайти на удвоитель либо сразу на 4000 рублей. Дело ваше, если вы активный, серьезный партнер, в принципе-то, ну, активировали вы место, пригласили два человека по 2000, все, вы уже ушли на Golden Ring 2. Если же вы все-таки желаете сократить количество приглашаемых людей, не входя на удвоитель, у вас есть возможность зайти на 4000 рублей и сразу же начинать работать. Перед вами два стола. Итак, Смотрите, как они закрываются. А, и, кстати, вот один важный момент. Почему нету а, возможности войти сразу на третий стол? Потому что, если бы была такая возможность, вы бы потеряли бы пассивный доход по клеверу мини, который нам с вами дается именно во втором столе. Итак, давайте нажмем на первый мой закрытый стол и порисуем, как же он закрывается. Как видите... На второй нажмем. Как видите, здесь реально круто можно закрывать и одними и теми же людьми, и с меньшим количеством людей зарабатывать хорошие деньги. Полностью все управляемое. Вы ставите первого человека. Далее, следующего партнера вы можете поставить к себе в плечо, а можете в нижний ряд. Ставили бронь. Вам уже выгодно помочь своему первому человеку. А к тому же, как только вот сюда встает первый человек, это даже может быть вашего первого партнера. От вас по маркетингу идет реинвест в этот же стол. Вашими реинвестами управляет ваш спонсор. Бизнес, запомните, всегда должен быть только взаимовыгодным. Поэтому общайтесь и дружите со своим спонсором. Все-таки это командная работа. И спонсор тоже заинтересован помочь своим людям, ставит бронь и вы встанете в свое плечо. Дальше что будет происходить? Третий человек. Это может быть первого, это может быть ваш, а это может быть даже следующего партнера вниз, второго. Вы ставите под второго человека, а вы со своего же кабинета.. Поставьте бронь в плечо своего же партнера. Он встает, и получается, с третьего общекомандного человека вы зарабатываете сейчас 3 700, а вот 300 рублей они-то и идут на площадку «Клевер». А сейчас у вашего каждого ренвестного места, у каждого вашего партнера, как только будет закрываться второе место, вам будет капать пассивный доход – по 100 рублей с площадки Клевер. Мелочь, но приятная. Далее, четвертого человека поставьте. А под четвертого, пятого, и у вас опять пойдет реинвест. То есть вы внесли всего один раз денежные средства. А вы посмотрите, сколько ваших мест, сколько мест будет также ваших партнеров. А самое главное, что все эти места... Будут передвигаться по вашим броням, у вас же толкать и на них также будут начисляться деньги. А сейчас я вам покажу вот что. Как только вот сюда встанет шестой человек под пятого, ваш четвертый встает к себе в плечо по вашей броне. А у вас же ведь следующее место. И оно также получает 3 700 на вывод и 100 рублей еще и по клеверу мини. Согласитесь, насколько круто? А теперь обратите особое внимание на то, что сейчас, по сути, в вашей общей структурной команде всего шесть человек, а перед вами вот семиместный стол. Где, хоть в одном проекте, покажите мне, вы с шестью командными людьми получали бы две выплаты? Нигде, нигде вы не будете получать таких денег». Посмотрите, 6 командных людей, а у вас уже внизу люди стоят. То есть что получается? Немножко подзакрыли, и ваше следующее место по вашей же броне, следом за вами, идет на Golden Ring Mini 3. И то же самое будет происходить ведь и с вашими партнерами. То есть здесь гораздо меньше нужно людей, чем в любом другом проекте. Вот они наши преимущества. С меньшим количеством людей денег-то вы будете иметь гораздо больше. А третий стол, он будет работать по принципу первого. Только стал в нижний ряд, человек, а от вас опять реинвест. Да в этот же стол и у вашего партнера вниз стал в этот же стол. Понимаете, какое сокращение людей? Но мы на третьем столе должны с вами заработать денежные средства для перехода на площадку Golden Ring. Как он работает? Давайте посмотрим. Расстановку сейчас я вам писать не буду, просто по нижнему ряду посмотрим. Первый пришел, а от вас реинвест в этот же стол. Стал второй человек. Вам по маркетингу 1000 на вывод, а 3000 они идут на покупку клевера. А сейчас вы до третьего уровня по 1000 уже будете зарабатывать. На клеер мини 100, а здесь тысяча. Согласитесь? Серьезные деньги. А на пассиве. Ваш партнер закрылся, а у вас тысяча. У вас человек поработал, вам опять тысяча. До третьего уровня в глубину. Далее 4000 в накопление. Следующий человек вам приносит 8 и 8. Получается 16 и 4. 20 тысяч рублей. Вы заработали на столе Golden Ring мини 3. Вы перешли на саму площадку «Золотое кольцо» за 20 тысяч рублей. И это ведь не все. По вашим броням туда пойдут все ваши реинвесты, которые будут закрываться на третьем столе. Все ваши партнеры, все они идут следом за вами на площадку Golden Ring. Давайте с вами посмотрим эту программу. Итак. Перед вами два рабочих стола. Первый и второй стол. Третий – это уже полностью зарплатный стол. Как они работают? Давайте с вами посмотрим и посчитаем. Даже вход открыт здесь, в любой стол. А это дает возможность и покупке клона, и сразу входить. Пожалуйста, можете даже по 20 тысяч начинать работать. Два стола прошли, на третьем зарплата, два прошли, на третьем зарплата. Нет, 20 тысяч, пожалуйста, идите с Golden Ring Mini. Но как они работают эти столы? Давайте опять с вами рисовать, опять рассуждать. Вы поставили первого человека. Первого. Следующий за ним может прийти даже его собственный клон с «Голден Ринг Мини», а от вас опять реинвест в этот стол. Практически два человека, а у вас уже три места заняты. Дальше, что может прийти? Человек по вашей броне с «Голден Ринг Мини», может сразу купить за 20, может прийти даже ваш собственный клон, и вы получаете 20 тысяч рублей за второе место. Пришел четвертый человек, а по четвертого пятый. И опять вы сюда можете встать, понимаете? Опять же по броне вашего спонсора. Далее, что может? Шестого, шестого, одного человека четвертый встанет сюда. А ваше же второе место опять получает 20 тысяч. Вы здесь будете кружиться, сколько будете работать. До бесконечности. Практически получается три человека с третьего вам двадцать. Три общекомандных с третьего вам 20. И это до бесконечности. Но закрываясь эти места, они все пойдут по вашей броне к вам же во второй стол. Второй стол. Посмотрите, много ли здесь людей? Практически я, Марина, Света. Вот Посмотрите, это же малое количество людей, но ведь это же все наши реинвесты. Понимаете, не то, что мы деньги сюда вкладываем. Одно было единственное вложение, все остальное – это наши реинвесты. Как он закрывается? Давайте посмотрим. Точно так же по этой схеме, только вот в чем разница. С первого реинвест, это так везде, в каждом столе у нас, со второго 20 на вывод – а 20 в накопление к третьему и четвертому. Каждый из них принесет по 40. А это получается 40 прибавить 40, 80, и эти 20, 100 тысяч рублей. Вы уходите в последний зарплатный заключительный стол. Но ведь здесь-то вы также будете получать за каждое место эти 20 тысяч на вывод. На первом столе 20, да на втором 20. В каждом столе зарплата. Крутись и не ленись. И честно вам сказать, пока вы только будете добираться до третьего стола, вы уже несколько раз будете получать в первом 20 и во втором 20. У кого-то уже будет 80 на балансе, у кого-то 100, у кого-то 120. Все зависит от расстановки. А по сути вы только пришли в третий столб. Согласитесь, это круто. А на третьем столе? Как только к вам пришел первый человек в нижний ряд, а от вас-то опять реинвест. Очень круто всегда быть наверху, поверьте мне. Следующий пришел, вы бронь своему поставили. 80 тысяч вы получили на баланс для вывода. Плюс от вас полетело 10 клонов на площадку «Волтмани», а один сразу в четвертый стол. Куда они полетели? Да в ваши же столы по вашим броням. 50 клонов на площадку «Пэйдэй». Представляете, какое там будет движение в вашей же структуре? Это очень круто, поверьте мне. Далее следующий приходит. Вам идет уже 100 на вывод. Следующий 100 на вывод. Отработала ваше место, ушло в закрытый стол. Так, а у вас-то следующий на подходях. Нажимаем на третий стол. И мы видим, вот он, третий зарплатный стол. Много ли здесь людей настроен? Но вы опять получаете реинвест в этот же стол. Вы получаете 80, вы получаете, ой, получаете 100 и 100. И так это будет происходить до бесконечности, потому что вы всегда наверху, у вас есть места, у вас есть возможность ставить брони и получать денежные средства на баланс для вывода. Согласитесь со мной, что легче, что круче. С утра до вечера ходить пахать на дядю. Или же работать, давать людям информацию и получать достойные деньги. Как вы думаете? Многие говорят, я не умею приглашать, я не умею приглашать. И я не умею приглашать, поверьте мне, я тоже не умею. Я просто это делаю. Ну, получился, пришел человек, радостно, я рада с ним работать. Получила я отказ, ну, что поделать, отказ получила. Но я не унываю, я не падаю духом. Я просто иду к следующему человеку, понимаете? Следующий, следующий, следующий, да, Человек не сказал. Я рада этому человеку. Сделал человек активацию. Я к следующему пошла. Следующий, следующий, как получается. И вы также делаете. Дублицируйте то, что делаю я. И тогда у вас все получится. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, да вы не стесняйтесь, вы в личку звоните. Я ведь никогда никому не отказываю. И по расстановке с людьми помогу, пожалуйста, не стесняйтесь, только звоните. И советом я помогу. Так вы позвоните. Я просто вам чисто по-человечески говорю: лучше, чем наш фонд, мы в интернете ничего не найдем. Это я вам точно говорю. Поэтому настраивайтесь на работу и давайте будем с вами как можно больше людям давать информацию. И от нашей с вами работы. Будет зависеть наш бизнес. Мы каждый управляем своим бизнесом из своего личного кабинета. Это шикарно. Мы не зависим от того, что, а кто там у нас стоит наверху. Мы сами себе хозяева. У нас у каждого абсолютно одинаковые кабинеты. Давайте будем людям давать больше информации и всегда выходить к спонсору на связь. Это очень важно дружить со своим спонсором. Итак, есть вопросы? Пожалуйста, можете их писать. Если только нет вопросов, мы с вами идем работать. Работы у нас с вами действительно не початый край. Людям нужно давать информацию. На этом я заканчиваю. И если только вдруг что-то, какой вопрос возникает, звоните в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Всем вам я хочу пожелать... Удачи, стабильности, терпения, надежных партнеров. Самое главное ⁇ это здоровье. Всех вам благ. С вами была ваша Елена Евсенко. Удачи всем, здоровья, благополучия.